Так мы в Греции. Вот примерно такая дорога у нас. Нам ехать 80 километров. Но у больших городов, конечно, будет побольше машин. Такие вот красивые пейзажи кругом, горы. Вот здесь вот особенно хорошо видно. Едем мы в Ираклицу на берег моря. Что можно сказать о поездке на данный момент? К границу мы прошли очень быстро, потому что сейчас уже время школьных каникул закончилось, и все торопятся в обратную сторону. Что еще у нас? Спустило колесо. Мы заехали на подкачку, подкачали колесо на заправке BP. У нас нарисовалась еще одна проблема – у нас отсутствует полностью связь. Мы никак не можем подключить свои телефоны ни к одной сети. И, в общем, связь, интернет – это, в общем, старая проблема Греции. Но мы надеемся, что когда мы очутимся где-нибудь у больших городов, может быть, там нам удастся решить эту проблему. Ну а так вот такая беззаботная солнечная Греция. 31 градус плюс в общем мы уезжали от жары у нас было 23 градуса но ну, я подозреваю что там тоже сейчас тепло но у нас пока 31 градус но мы еще не на берегу да, на дороге инфраструктуры практически нету очень мало пунктов для отдыха дороги здесь не такие как в Германии или в Италии и в Европе. Все-таки они обустроены намного меньше. Сейчас мы едем на Ковалу. И ехать нам еще 72 километра по навигатору. Наш основной навигатор нам отказал. И мы сейчас едем по навигатору в машине, которому не нужен интернет. Так. Если вы интересуетесь, какие документы мы предъявляли на границе, то мы предъявили российские паспорта и наши карточки болгарские ПМЖ. Виза. В, в паспорте у нас, естественно, есть шенгенская виза. И все, больше никаких документов нам не потребовалось. Нас никто не спрашивал, куда мы едем, зачем, когда вернемся. У нас не спрашивали никаких тестов, ни на ковид. И вообще ни на что Не спрашивали права на машину У моего мужа Не спрашивали документы на машину Вообще ничего не спрашивали Ни страховки В общем, ничего Конечно, все равно мы создали очередь Потому что остальные все проезжают Вообще, я так понимаю Из -за окошка махает своими карточками Но для нас это тоже В общем По-моему, очень хороший результат Ну вот и все, пожалуй из новостей. Ну, у нас осталось 26 километров, но честно мы уже, ковалы уже приехали фактически в ковалы. Кстати, соломиков еще 117 километров. Это второй город в Греции по величине, который находится на севере у нас. Это большой город. Какой смысл? Отдыхать лучше в маленьких городочках. Сейчас мы будем съезжать дороги И очередная плата, я думаю, нас ждет. А циника-то нету. Да. И сколько? Сейчас Через сколько? 30, Через 30, 30 метров. Держитесь левее. Так, похоже, что тут циников нету. Голубы, река. А тут нету ничего, мы едем... Да, поехали. А, то есть это опять какой-то бесплатный пункт нам попался. За нами Грек там сигналит. И, да, и раплится, я уже вижу. Нам опять повезло. Опять я только говорю, что недостатки платные дороги. И мы заплатили только один раз. 1 и 9 евро ну вот, мы свернули на Ираклицу. сейчас будем искать наш отель вот в этой чудесной бухточке. у нас будет несколько отелей за это путешествие это первый на территории греции и мы специально взяли этот отель чтобы не очень долго ехать и не устать. В общем, мы приехали в Раклицу, в центр. Сейчас мы где-нибудь остановимся, будем искать наш отель. Вот мы сняли вилочку под номером 112. Вот такая у нас спальня. Спальня вот такая. Вот есть кондиционер, кровать, Тут даже столик, телевизор. Такой шкафчик в апартаменте у нас. Вот, пожалуйста, ванночка и, и туалетик. Вот такое зеркальце. А, кстати, душевая кабина увеличенного размера. В общем, все тут красиво. Зеркало. В общем, вилла люкс. Но это, конечно, не вилла, это второй этаж, только один, апартамент. один апартамент. Да, фактически. И здесь вот тоже комната, тоже очень хорошо оборудована. Вот так красиво написано «релакс». Вот так диванчики. Ну, в общем, все есть. И внутри тоже. Ой, вон там люди купаются, просто я балдевая. Мы сейчас пойдем купаться. Несмотря на то, что уже 6 часов, еще очень жарко. Какой прекрасный вид. Значит, чудесное Египетское море, там острова. Вот такой большой балкончик у нас тут. Столик. Все вот так вот красиво. Вот еще один балкон у нас в спальне. Вот такой балкон. Здесь у нас вид во внутренний дворик. Вообще здесь очень плотная застройка. Там находится дорога, шумная. Почему они еще не дома сюда? Вообще. Не в Болгарии. Ну из с 15 лет. Ну а она такой недальше. Почему? Но мне кажется, нельзя. Мне тоже кажется. Отличная погода вообще супер. А почему он нельзя? Вроде бы солнце светит и палит. Не знаю. Вот это отель, наверное, да? да. Отель, но он как-то не запомнит, да? Ну да. А он достроен? Да. Сейчас мы едем в центр на прогулку и приглашаем вас вместе с нами. О, остановились на паркинге. О, так, это мандарины. О, это целое дерево, одни мандарины. Просто одни желтые, а другие совсем зеленые. Здесь какой-то участок недостроенный дом. Мы находимся в городе нео Нетц. И, похоже, здесь никто не ходит, тротуаров нет, здесь все только ездят на машинах. А мы пришли посмотреть вот эту чудесную церковь. Вон какая икона красивая. Она тут... как там отливает. Да. Вот эта красивая икона, я не знаю, какая-то церковь. Ну, сейчас посмотрим. Вот такая красивенькая. Просто в городе. Вот что тут написано, это по-гречески. Тут смотри, можно прямо свечки ставить. Тут вот свечки прямо возьми, поставь. Вот свечи, вот денежки кидай. Один евро, такая огромная, смотри. А это сколько? А это сколько не жалко. точно, тут у них, а, наверное, у них сейчас будет свадьба. Вот в этой. Церкви. Это, наверное, свадьба будет. Я а, это какой-то памятничек, по-моему, да? Дрон Так. Ну, вот улица похожа на торговую, да? Вот тут рестораны, кафе. О, мы пришли куда-то. Ну, там телефонная будка есть, смотри. Ты думаешь работа? Вот добрые дошли, видишь, написано. Ага. Можно здесь пройти. Тут все ходят через рестораны. Пицца. Здесь можем просто пройти. Ой, смотри, какой песик. А тут, смотри, детская площадочка. Играть будешь? Супер, бедки веселятся. А здесь что? кам Это что? Кофейня какая-то. А, кофейня точно. А как где написано, как это все работает? Ну, когда откроют, тогда откроют. Сегодня же вроде бы... Сегодня четверг. Сегодня не четверг, но все почему-то закрыто. Вот меню. Ха -ха. И гриль сифут есть. Мы где-то около поста. Вышли и более. Так, вот рестораны. Здесь уже работает. Да. Кебабчи. Да. Да. Да. Да. Да. Да. мы дошли до конца. Похоже, не Да. Нет, совсем грек. Мы сейчас Да. Да. Да. Да. Красивый вид просто на миллион. Лудочка. Красота. Марина, и это все инфраструктура для владельцев катеров и яхт. Вот тут галерея греческих флагов, Маяк. Вот это такая часовненькая. Люди перед плаванием, наверное, тут молятся, чтобы с ними ничего не произошло. А мы сейчас залезем на горку и посмотрим красота тут какой-то парк да посмотрим да тут такой сосновый лес кругом сосны да Просто... Да, да, очень красивое место не у Ираклица оказалось. Мы совершенно, в общем, не думали об этом месте. Просто так заехали. Вот тут тоже новостроение. Вот так вот красиво, волшебно. На берегу моря. Просто супер. А там у на трава. О, как здорово ой посмотри, какая красота. Вот так Вот белая церковь. Вот это вот желтый флаг, это греческая какая-то епархия. Да, это по-моему, православная, да, православная церковь. Самые красивые места. Нас обустраивает православная церковь. Да, сейчас вон туда на камушек. Мы с тобой встанем и сделаем селфи. Такое Ладно. место просто Ладно. сам Бог велел. Святое, можно сказать. Красота. Почему в Греции все так красиво? потому что они давно были древними греками и поэтому они тут заселились в самые лучшие места прекрасное место отличное ираклица Так все спускаемся в порт. вот котятки котки по моему не дикие. Вон, видишь, они дерутся Вот лодочка запарковывается Все скромно Я думаю, здесь недорого, наверное, берут за паркинг Раз их так много По сравнению с другими Ну да Девушка отдыхает Ну вот есть вот такая подводная лодка А, это болгарская, вон болгарский флажок я бы такой запомнила. Вот понос. Ну, на поносе я что-то как-то не хочу. А почему? смотрится солидно. Это все променад. Ты говоришь, здесь нет променада. Нет, Просто променада нет. в избытке. Нет, променад есть. Просто не около нашей виллы. Ну да. Ну, наша вилла на окраине. И от нашей виллы сюда пешком идти далеко. Поэтому, по пляжу. Вот тут, где все детки. Развлекаемся. Да. Хороший поселок. Езди отдохну, где развлечься. кальяны, да. Вот сиди, куры, бамбук. Тут спиртное. А сейчас мы тут все осмотрим. Выберем ресторан. Вот, я люблю сифот. Все по-русски. Какой-то ну, меню. Да, Скориды. Цепура. Сибас. О, эспрессо ну, 2,50. Ну. ну, это же лучше, чем 4. Дороже, чем у нас да. в номере. Ну, да. Подороже, конечно. Тут у нас магазинчик. Оферта. Вот, это вот микс, гриль, сосиски, колбаски. Два... Вон эти бутерброды, эти, Два которые мы И картошка 750. Вот это болгарская еда наша. Вот ты, видишь минимум. Вот шашлык. Рычно приготовлено домашнее пиво. А... Отлично. Да, здесь все рассчитано на болгар. На Болгар, но на богатый. Наверное. Вот видишь тут салата. Чуть... Грецкая салата. Да. Так, а тут вот шашлыки 3 евро. Шашлык. Ру 50, 50 вообще. Мне уже нравится. А здесь посмотри, какое. Раздолье. Ну, классно. Так. Это, как это какие-то мороженые, да? Классно. да? Да, так, ну это наша пляжная еда, мне уже она надоела, честно говоря. Здесь паркинг. Мама, вот Паркинг большой. Даже сейчас нет места. Почему? Полно места вот. А -а -а. Вот И тих... это платный паркинг, Там да. сидит, парковщик А, да Ну, вообще, пляж огромный, конечно, здесь Вся бухта, это пляж угу. А если мы пойдем туда дальше То мы, мы придем к себе нашего Я хочу сюда Пошли сюда а тут есть Какой-нибудь человек Мы зашли в таверну Никого нету, поэтому А есть еще рыбина супа ты вот рыбина супа вообще 8 евро. Вот салаты. Туна салат я буду. Или гриль машу вам нет. Чиз. Чиз не буду. Суд, чиз. Ну ладно, сейчас выберем. Ну вот нам принесли первое блюдо. Салатик. Да. И пиво. Давай. С приездом. Да, с приездом в Грецию. Вот такой у нас витик. Сидим в ресторане на закате. Мы влюбились в Милую Раклицу и решили здесь задержаться. Мы хотели продлить свое пребывание в этом отеле, но отель переполнен. И нам пришлось переехать в эту небольшую студию, поскольку наш номер был занят. Так, меня портье. встречает тут партия сразу кондиционер у нас при входе. Тут у нас санузел. Но, кстати, очень чистый, очень аккуратный. Все есть, в принципе. Так что отельчик нас радует. И даже не люксом, а простой студии. Хотя это не простая студия, наверное, да. А какая? ну вот ты же говорил какая-то супериор или что-то да. так ну вот входим собственно в студию вот рабочее место мое будет теперь около дивана вот это кровать здесь шкафчик вот тут кстати шкафчик мы уже освоили но тут есть сейф и фен а вот здесь вот такой необычная конструкция это кухня вот мы купили уже арбузик, будем есть. И здесь вот такая вот кухонька. В принципе, не такая модная, как в том апартаменте. Но холодильник, плита такая немножко старая. Но, в принципе, есть все. Мы мало пользуемся этим. Чайник тоже, кстати, есть там. Все нормально. Так что вот такой у нас апартаментик теперь. Прекрасный. И вот он тоже имеет вид на море. Как ни странно. То есть вот здесь он так немножко утоплен в газоне. Но здесь все так красиво. Мы прямо на пляже. Можно сказать, что мы можем вообще лежать здесь прямо на дрове. Не выходя из номера. Терраса огромная. Тут зонтик. Погода прекрасная. Рекомендую от нас. Вот такой чудесный светильничек. Тут есть такие железы. То есть, если вы уходите, вы можете закрываться. Отлично. А картинка, вот Кавала написана, такая старенькая, немножко ретро. Ну, в общем, такой красивый. Этот номер действительно, он стилизован немножко под ретро. Здесь мы проведем еще три ночи. Наш отель. И наш пляж. Режаки бесплатные. Вот наша вилла. И мы живем вот здесь. Прямо можно идти, идти и упереться в нашу кровать. Вот так идешь, идешь, идешь, идешь. Мы уже пересекли территорию виллы. И так идешь, идешь, идешь, идешь. Идешь, идешь, иди студия. Сейчас мы проверим, куда мы придем. По этой грунтовой дорожке. Вот, не ираклицы видишь? Трэбл-энтри. А здесь прям вот так. Греция – страна машин. Здесь везде можно подъехать, в любое место. Вот тут же вилла, тут же машины, тут же променад. Хотя это официально пешеходная зона. Но все греки, румыны вот тут вот. В общем, им все равно. Они отдыхают. А вот здесь вот, видишь, свободная зона. Вот виллу можешь снять. Right. Да, кто хочет виллу снять, можете здесь. Прекрасное место вообще, идеально. Вот так вот, виллы пляж mm -hmm. тут. Это место болгарское. Я давно заметила, что тут все для Балкар. Все на болгарском. Русский язык пропал из обращения. Да, такой ванильный-ванильный запах. Лабонита, будьте то Точно, я это помню. какая-то красивая. Да, проще. и генвилия классно. Лабонита, вот, пожалуйста, красивый тоже место. Вот он тоже, пляж прямо рядом. И у него тут же есть бар на а, пляже. А тут Тут, тут еще чего дороже, да? Да. Местечко прямо прелесть. Под соснами. Красота. Так что, если кто хочет, вот Лабонита. Вот тут бутик вот такой. Хотелось. Да, бутик-хотель. Очень классное место. Не знаю, что внутри, но место классное. Сосны здесь просто волшебные. Такие огромные, огромные как? Алоэ, да? Это алоэ же. А, нет, это, наверное, все-таки не алоэ. Они какие-то пустотелые. Внутри ничего у них нету. Интересно. Ну, а вот здесь вообще кемперы стоят. Вообще класс! Стали-стает. На газете. На газете. Да, Стали, ну, да ничего, ничего платить не ну, надо. Ну, можно, я думаю, Вот там, думаешь. Здесь какой-то ветер особо сильный. Я думаю, что эти кемперы стоят тоже на таких правах, а не на каких. Думаешь? Да, поэтому мне кажется, что. Но в Греции все. Вот всё... вот вот вот да, такое... да. Немножко. Ничего. Да. Ничего, да, точно. Но, но в Греции так можно делать. То есть, где не запрещено, там разрешено. То есть нет такого, что вот нигде ничего нельзя. Наоборот, здесь все можно, но нельзя только там, где запрещено. А если нет запрета, все. Они стоят. Так, вот ну, тут, в общем, ну, тут дикое есть, место. Висит. Да, в запрещен. Оказывается, оказывается, сюда нельзя ездить, а мы-то не знали. А да, здесь они не знали. они не знали. И вообще, по-моему, это неинтересно знать. А, слушай, может быть вот там кемпинг за вот, забором? Потому что здесь вот вообще пустое место. Какой-то перерыв. Смотри. Тут нет ничего, тут как бы дикая зона. Да, с этой стороны оборудованный пляж. А здесь вообще пустыня. Здесь есть туалеты, переодевалки. Ой, а тут вот паркинг огромный. Бич-бар энд бар А, вот так, видишь, что это? Это бич food бар называется. Бич эндфуд-бар. У него тут свой паркинг огромный. Кемпера тут... Пасутся. Ты можешь сюда бесплатно приехать. Да. И у тебя есть два варианта. Первый вариант бесплатный пляж. Да. Но без этого, без инфраструктуры. Или хорошо оборудование, но, наверное, платно. Наверное. Посмотри, сколько тут места на паркинге. Да, и чем к нам ехать туда, на наши лежаки, когда тут такое хорошее место, и море Нет, то же самое. Интересно. То есть это такое... У нас там какой-то цивильный кусочек. Ой, а это, смотри, полиэтиль, черекалки. Ой, сколько их. Вообще. Просто здесь такое, как бы, свободное место для всех. Нету никаких тут... Вилла вообще пустое место. Хотя вон там вот застроил. А вот это Лидл. Мы подождем, мы около Лидла. Вон, видишь, Лидл. Мы идем около Лидла. Там вон магазин на трассе. А мы здесь до моря. И сейчас мы, я надеюсь, все-таки до променада мы дойдем. Я так думаю. Я хочу понять, мы выйдем на промена здесь или нет Здесь вот у нас пляже. Пошли Алана Не Ираклица Ковала Алана Бич Ух, всякие Эти байкеры Ну это вот все И тут мы уже около города. А сколько времени мы шли? Минут 15? Не знаю, сейчас 6 часов. Не больше. 15 минут. Мы преодолели эту зону. Да. Сейчас мы уже будем напоминать Пляжи, везде пляжи, пляжи, пляжи Бухточку всю запляжили Тут ехать, по-моему, дольше, чем идти Это Наши друзья болгары Тут играет теннис. Такой воздушный какой-то. Здесь можно взять водный мотоцикл. Вот эта стука не мечка. Uh -huh. Пляжные тындесы или что-то? Uh -huh. Наверное. Хочешь отдохнуть? Подальше с ним пойдем. Ну давай подальше. А тут у нас что вообще? Это называется Таверна Параиза. Парадиза. Видишь, на каком языке. Фишлобстер. По-моему, здесь дешевле, чем мы вчера ели. Галилеоктопус. Сангриль 14. Вот здесь вот. English, ну, ресторан. Парадиза. Ну, вчера шримпсов Да, нет. да, по 10. Здесь 11. Ну, я ну, надеюсь, есть, они да. не такие, как да. там. половина съели кушки, Даже большую половину. То есть мы вчера вот до сюда добрались. Мы замкнули наш маршрут. Пора заканчивать видео. Завтра мы поедем в новое место, на прекрасный пляж по соседству. Спасибо всем, кто путешествует с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это стимулирует меня на создание длинных видео. Всем здоровья, добра и мира!